Отказники у нас есть. Отказники в смысле? Ты не хочет больше, чтобы находиться. В Россию отправят? В Россию? Да. Узнаем, если не будет уголовки, можно в отказ идти. А что ты собрался в отказ? Фу, я домой хочу. Моя у нас пацаны пять часов по танкам были под ударом. Пять часов по ним танк ебашил. который, говорил тебе, двухсотые были в род. Да. Пять часов по ним танк отрабатывал. Вон там стоят, пишут, там целая рота отказников. Если не, будет, если не будет уголовки, да нахуй нет война нужна. Всех денег не заработаешь? Тут вроде бы армию почистили, мы сейчас очередь на квартиру достаточно да, быстрее продвинется. Но у нас просто, например, я тебе говорил уже, да, то, что Росгвардия отправляется Оренбургу, у нас сейчас. Вот. Вот, вот Росгвардия, ну нахуй она нужна, они ж не подготовленные, блядь. Они ж палками только махать умеют. Сегодня пошел броню себе искать. Нашел? Нет. Завтра пойду завтра отказники сдавать уток. Сегодня пошел, мне говорит, ну посмотри в ящике. Открыл ящик, она вся в крови, вся расстрелена, порвана это. Я говорю, что, ебанутые, что ли? С двухсотых мне броню хотели дать. Я говорю, что конченые, что ли? Но другой нет. Сирия по сравнению с этим вообще цветочек. Детский садик.